Киев 2017. Третий международный конкурс классического танца прошел в Киеве. 56 юных танцоров из 10 стран боролись за звание лауреатов. Главный приз – обучение в лучших балетных школах мира. На галоконцерте конкурса «Гран-при» побывали наши корреспонденты. Репетиция гала-концерта Международного балетного фестиваля. На сцене национальной оперы Украины юные артисты шлифуют свои па. Внимательно слушают наставления почетного гостя, звезды мирового балета Владимира Малахова. Уроженец Кривого Рога сейчас работает в Берлине. Но уже не первый год помогает ученикам Киевского хореографического училища улучшить мастерство танца. Есть, есть маленькие лебедята, которые будут лебедями в будущем. Просто нужно немножко с ними поработать, нужно, чтобы их увидели, чтобы, может быть, дали какую-то возможность немножко в других школах, может быть, пора поучиться, набрать этот опыт западный, может быть. В этом году конкурс Гран-при вырос в два раза, шутят организаторы. В 2016 Киев принимал участников из пяти стран, теперь из десяти. Конкурс растет, и... Очень много талантов людей. Каждый год все больше и больше становится. И очень много хороших участников. И я уверен, победители нашего конкурса они станут звездами мирового балета. Больше конкурсантов, больше представителей разных техник. Филиппа представляет балетную школу Норвегии. A... Здесь очень здорово. Конкурс престижный. У участников высокий уровень. Она прошла в финал, лауреатом не стала, но все равно для нас это замечательный опыт. Результаты конкурса ребята узнали за день до гала-концерта. Самой счастливой чувствует себя ученица Киевского хореографического училища Александра Панченко. Вариация «Мидоры» из балета «Корсар» принесла ей гран-при. Узнала я вчера, была в полном шоке. Я репетировала каждый день вариацию, каждый день. И там да, ну... Несколько часов, то есть час-два. А репетиции длились у нас ну, полные, там, 4-5 часов. Долгожданная церемония. На сцене среди финалистов 8 лауреатов и обладательница Гран-при. Большинство призовых мест завоевали ребята из Украины. Мы считаем, что балет может стать национальным достоянием Украины, потому что наши детки оказались самыми лучшими во всем мире. В фойе национальной оперы свое мастерство демонстрирует маленькая балерина в резиновых сапожках – Даша Шепелева. Девочка учится в пятом классе Киевского хореографического училища. Я тоже очень хочу, как э, э, ребята наши. Танцует. Марьяна Макада, Владислав Посудевский, ЮЭй ТВ.